Старый вояк Буденновец Рабинович приводит к врачу молодого хромающего парня. «Доктор, помогите моему зятю. Я вчера прострелил ему ногу. Что же это за дело, я извиняюсь, стрелять своего собственного зятя? Когда я в него стрелял, он еще не хотел быть моим зятем!»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 «Представьте себе, Циля Барковна, вы идете по Дерибасовской, и вдруг начинают стрелять. Что вы будете делать? А что я должна делать? Как вам не объясняли, надо сразу же лечь. Боже мой, новое дело! Неужели в наше время в Одессе, чтобы заставить женщину лечь, надо обязательно стрелять?»